По итогам 2020 года, несмотря на свирепствующую пандемию COVID-19, богатые люди по всей планете еще больше увеличили свои состояния. При этом Россия оказалась в числе мировых лидеров по несправедливости распределения богатств. Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group, БАК, входящая в большую тройку управленческого консалтинга, вместе с McKinsey и Bain Company, Представила ежегодный доклад о благосостоянии в мире, документ есть у РБК. Аналитики БАК подсчитали, что в руках 500 сверхбогатых граждан сконцентрировано 40% всех финансовых активов россиян, что эквивалентно 640 миллиардов долларов. Исследователи уточнили, что россияне, активы которых превышают 100 миллионов долларов, держат в своих руках примерно в 4 раза больше средств, чем в среднем по миру 13%. Согласно данным банка Credit Suisse, в 2020 году 1% россиян владел 57% совокупного финансового благосостояния России, что было названо «выдающимся достижением», поскольку среднемировой показатель равен 44%. Причем эксперты в ИШЕ еще в 2019 году говорили, что Россия оставила далеко позади фактически все развитые страны, за исключением США, по неравномерности перераспределения богатств.